Нет, я не буду купаться, нахуй мне купаться. Для того, чтобы купаться, умные люди придумали. Чего придумали? А, душ. Красава. Бассейн. <свяк> не, бассейн это для лохов. Блять, вы, если честно, не понимаете смысла бассейна. Ну просто если я вам скажу, вы расстроитесь. Хочешь узнать смысл бассейна? Смысл бассейна это просто налить ебаную колюжу, чтобы лохи прискались И считать количество лохов, которые радуются. Вы лохи, блядь. Вам колюжу налили, вы радуетесь. Чуть не свалил. Что я не свалил? Ты переодеваешься? Мать.